Но я не успел. Открою мир, затертый за дыр. Дабы поднимая палубы, не перегибая палку. Лучше пойду, дуну на пробу. Аку ты всю дымом. Делаю правильный выбор. От набора слов на ногах. Не ребы, как на рыбалке. Но охота, походу, не за рыбой Ты в рэпы волосы стоят дыбом. Оставь папиры. Для филокли камили. Забили, как чай, к зефиру. Мой репетиры, всего мира. Тихо, младший в эфире. Тупой фейк валяется в сортире. Алик открывает двери. Ты в восточной материи Хапнул того, чего вы так и хотели. Как давно знакомы, в каком клубе сидели Это вообще ни о чем, только из печки Повещенное годами током, придумал перечень Как по печени в течении речки Курю, думаю о том, что меня лечит Если дело вечером, то делать есть все Просто я пристал, среди бездомных ночей Проходим мимо мелочей, не меломан Но мне мало, так что больше забавы Вам не мало наварят, тут много товаров, Не попалишь по правам и не по другим нравам Слева пункта, по сравнению пункт Вы Играй в если тронешь близко, к тебя тронут патроны. Распетры остаются пыли от лохотронов, остаются отходы. Заняты пустые слоты. Ответ на вопрос: Что ты кота? На что ты на фото? Либо ты не врубаешь, что-то с тебя раздул, с меня пехота.